По поводу застройщиков, смотрите, идея какая. Вот у меня сегодня отдел продаж 26 продавцов. Это собаки бастеры. Вот чтобы вы понимали. То есть пока клиент дышит, она продает. То есть он либо умрет, либо купит. Ну вот прямо они реально такие, они душу вытащат если надо. Но они очень крутые, мощные, настойчивые продавцы. Но я не возьму эксклюзив ни с одним застройщиком. Почему? Потому что полторы тысячи квартир я не могу ему гарантировать быстрых сроков. Потому что эти 20 продавцов там 26 на сегодняшний день продают чуть-чуть больше 80 сделок. Всего лишь. То есть, если мы берем а, объект, например, полторы тысячи человек, полторы а, тысячи квартир, и понимаем, что по 80 квартир будет, например, продаваться в месяц, то это значительно меньше. Смотрите, очень просто. У нас застройщики в Геленджике очень часто, и в Ростове тоже, и в Краснодаре у меня были такие беседы, когда застройщики говорят, все, меня запарили риелторы, они реально косячат, они мне приводят неулаженных людей, они мне постоянно создают проблемы. И я понимаю, что они, ну, мне от них меньше толку, чем геморроя. То есть они постоянно мне создают проблемы. У меня постоянно конфликты с клиентами. Я понимаю, что я сам как цирковая обезьяна им продаю. Ну сколько можно? Или мне коммерческий директор в строительной компании, потому что он бегает по стройке, в итоге показывает. Но ну, это идиотизм. Это работа агента по недвижимости. Правильно? Согласна. Но каждый раз, когда они говорят, все, меня достало, а я создам свой отдел продаж, он будет лучше, я найму самого лучшего коуча, тренера и т.д. и т.п. Я говорю, чувак, осознай одну простую вещь. Вот математика на Геленджике. В городе геленджик 200 агентств недвижимости в среднем в агентстве недвижимости работает 5 человек есть побольше есть поменьше есть совсем частников в среднем по 5 человек это 1000 агентов в городе где 75 тысяч населения 1000 агентов даже если у тебя офигенный отдел продаж в 20 продавцов при условии что агенты могут продавать ненавязчиво потому что агент на стороне покупателя я, как агент, говорю, что я, не обе... ну, я вас не склоняю, мне не... Не... у меня нет необходимости продавать через навязывание. Очень жестко, потому что я могу предложить и этот, и этот, и этот объект. Все, в принципе, подходят, мы выберем тот, который наиболее лучше. Все. Я могу, как, например, представитель застройщика, не давить на клиента. Не могу. Не Потому что если он пришел, я должна ему продать или умереть. Все. Потому что я не могу сказать. Вы знаете, давайте трезво рассмотрим плюсы и минусы нашего объекта. Вы знаете, у нас за, у нас за домом кладбище, его не видно в лесочке, потому что сейчас лето. Вот. Но вы о нем узнаете обязательно. Но давайте рассмотрим плюсы. Кто так скажет? Никто так не скажет. Они будут продавать только с точки зрения плюсов и, то, и только с жестким прессингом. Соответственно, их конверсия по продаже будет ниже. Потому что они не дают выбора. Они конкретно закрывают на свой объект следующий момент кто продаст больше 20 продавцов или 1000 агентов которые привели кривые косые по одному хотя бы просмотру 1000 агентов которые сделали по одному просмотру это тысяча просмотров в месяц если объект не айс не самый крутой если менеджеры реально агенты были косячники вообще жуткие самая низкая конверсия в продажу 10 процентов из тысячи просмотров 100 сделок я вам точно могу сказать, что некоторые застройщики не делали, что сделать никогда. Вот точно. Поэтому отдел продаж не спасает. Каждый застройщик переживал своей жизни, идею, я создам свой отдел продаж, не буду делиться комиссиями, пошлю всех риэлторов, и мои продавцы распродадут все. Всегда менеджеры в отделе продаж застройщика более расслаблены, потому что они не волки, которые гоняют по всем стройкам. Потому что чаще всего у них оклад плюс процент, у агента только процент. И просто их тупо меньше. Потому что это не профильная деятельность застройщика. Профильная деятельность застройщика это строить и продвигать максимум. Но продажи, то есть это три разных профильных действий. Чем больше он на свой и вешает, тем сложнее ему реализовывать свой продукт. То есть больше компетенции надо, больше штат людей. Поэтому это просто идея в голове у агентов, что я пасую в принципе перед застройщиками. Тем более, ребят... Все, что находится в Южном федеральном округе, это супер денежная сфера. Поэтому Ростов-на-Дону, я не знаю, что происходит, где там было, в Севастополе, Симферополе, Ставрополь, не знаю, ну в каком-то там городе еще, говорит. Но по югу России вы не знаете, что такое проблема. Вот есть другие города, которые дальше там, за Урал, вот там бывают проблемы с застройщиками, и то они решаемы. В Москве есть проблемы с застройщиками, потому что застройщики не выходят на, на, на договорные отношения с ИПшниками и с частниками, в том числе, в первую очередь. И то наши студенты пробиваются. То есть это просто ваша идея. Если вы оставляете идею в голове, что что-то невозможно, но это тупо невозможно для вас. Я приеду, я сделаю, но только у меня деньги будут, у вас нет, кому это надо? Ну, поймите, но если там можно пролезть, значит, надо ползти, вот и все. Другой вопрос, что застройщики абсолютно адекватно не хотят работать с агентами по недвижимости, потому что агент всегда видит ситуацию только со своей стороны. Застройщик босс, он крутой, он плохой, они не хотят, они хотят риэлторов оставить без бабла. А вы сядьте один день, посидите в офисе застройщика и посмотрите, что происходит, какие приходят риэлторы. Каких они приводят людей вообще, какие там конфликтные ситуации бывают из-за того, что агент не доработал? я бы на месте застройщика тоже открестилась бы от всех агентов и сказал в жизни никогда больше не будет. Из-за того, что общая масса на рынке агентов по недвижимости сегодня, мы их называем динозавры, то есть реально динозавры, которые палкой-копалкой бьют попальные, чтобы кокос упал вместо того, чтобы попытаться сделать ну, свою профессиональную деятельность хорошо. Я уверена, что сегодня на вебинаре таких нет, потому что динозавры не учатся. Но я знаю точно, что каждый из вас из-за таких динозавров страдал. Это когда к вам приходит клиент, и вы вначале выступаете как психолог, и по 40 минут улаживаете этого человека, говорите, что я не дебил, я вам хочу помочь, я не баран, я добрый, этичный, порядочный, я на самом деле профессионал, потому что тот уже пришел побитый, потому что он пообщался как раз с этими горе по недвижимости. И вы вынуждены, Вначале проводить работу психолога, а потом только предоставлять услугу по недвижимости. Вот и все. То есть просто убирайте стопы в голове. Посмотрите на ситуацию с другой стороны. Ни один застройщик не озадачится за, не идеей выстраивать свой отдел продаж, если у него адекватные агенты. Поэтому а, многие застройщики боятся со всеми подряд связываться, потому что агенты приносят иногда больше проблем, чем денег. Вот.